Откручивает. откручивает. Держите да. двумя руками. Вам да, держу. То ли женщины ничего у нас не умеют. Антон, сейчас тебе кружка перевернется. Скажите, Ой. блин имеет форму какую? Солнце. Солнце, круглую. Совершенно правильно. Это встреча, праздник солнца. И тебе И помочь чем? открыть? А? Почему-то ты не будешь. Почему-то я могу? А вы не могу, А? Каша не едят. Положи пакет. По Положи пакет по не. А какие-то какие-то какие-то какие-то У Обожаю. У меня. Хорошо? И тебе что-нибудь открыть надо? А то ты так таинственная у меня. Ты запрыгала или угощаешь? Угощаю. Ну что? Скажите на улице вкуснее, да, все? Вот. Ты у тебя Да. А что...